Приветствую, на связи Мария Налобина. В этом видео я вам расскажу, чем отличается хороший фрилансер от плохого. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, чем же отличается плохой фрилансер от хорошего? Давайте начнем. Наверняка вы уже видели какие-то примеры фрилансеров и вы замечали их действия, что они делают. Например, человек может э, зашиваться в заказах, то есть у него реально очень много заказов, потому что он боится их пропустить и он берет все подряд. Соответственно, если человек так делает, то у него очень мало времени на то, чтобы какие-то свои вопросы решать. Плохой фрилансер никогда не рассчитывает свое время. Он берет лишние заказы, которые он точно понимает, что он не сделает, но он из-за жадности просто их набирает, набирает, потом начинает от, от заказчика выбивать новые сроки, новые условия сотрудничества и так далее. Так делать нельзя. Плохой фрилансер всегда выполняет работу очень быстро и некачественно, лишь бы сделать, потому что что для, фрилансера, для плохого фрилансера никогда не важно мнение заказчика, чтобы заказчик был прям вау, чтобы он был удивлен. Потому что плохой фрилансер просто делает задачу ради денег. Ему поставили задачу, он просто ее сделал, может быть он сделал ее как и хотел заказчик, но не лучше. Соответственно он не превзошел ожидания заказчика, соответственно ну просто получил деньги, все хорошо. Плохой фрилансер берет задачу и сливается. Мы очень часто ищем на бирже фриланса каких-то хороших специалистов, и примерно половина нашей команды как раз собрана с биржи фриланса. Когда мы давали тестовое задание, человек его выполнял, мы дальше продолжали с ним сотрудничать, и так это вылилось в долгосрочное сотрудничество. Таким образом мы нашли хороших фрилансеров. Но пока мы их искали, мы натыкались на всяких э, плохих фрилансеров, которые э, просто брали задания, причем они назначали свою цену, они назначали свои сроки. Они сами говорили, как они это, они все будут видеть, а как они это будут делать. И все вались. Просто человек уходил. Ну, в офлайн и просто мы не могли до него достучаться, дозвониться и что-то сделать. И это очень плохая черта, когда вы обещаете что-то сделать и вы не делаете, потому что заказчик – это всегда человек, который нацелен на результат. Он тратит деньги на то, чтобы вы что-то ему сделали. То есть он вкладывает в это время, деньги и он надеется, что вы ему сделаете какую-то работу. Если этого не происходит, значит, вы плохой фрилансер, потому что так делать нельзя. Теперь давайте поговорим про хорошее. Давайте поговорим про хорошего фрилансера. Хороший фрилансер а, всегда а, работает в эффективное время. Мы уже с вами говорили про эффективное время в других видео, вы можете посмотреть на нашем канале. А, хороший фрилансер всегда делает задачи в то время, когда у него мозги работают, Они не выжимает из себя уже из последних сил что-то лишь бы сдать. А, хороший фрилансер... А, Всегда рассчитывает свои силы, то есть он берет ровно столько заказов, сколько он реально может вывести, потому что э, хороший фрилансер не погонится за деньгами, он погонится за качеством, потому что он понимает, что если для заказчика сделать одну работу хорошо, то этот заказчик дальше будет продолжать с вами работать на протяжении долгих э, месяцев, может быть и лет. Поэтому вы сможете этого заказчика зацепить и с ним дальше продолжить работать. А это для вас постоянный заработок. Также хороший фрилансер всегда имеет на руках бриф. Бриф – это специальный опросник для заказчика, где заказчик заполняет конкретно по техническому заданию, что ему нужно. Также э, хороший фрилансер работает по техническому заданию и строго ему следует. Техническое задание составляется также вместе с заказчиком, и вы э, вместе прорабатываете его, вместе э, учитываете разные нюансы, где-то сложности могут быть и так далее. Вы вместе рассчитываете срок для выполнения этого задания, и хороший фрилансер всегда следует техническому заданию. И последнее, что я хочу сказать. Хороший фрилансер – это человек, который создает о себе впечатление. Это человек, который э, умеет сделать работу так, чтобы о нем начали говорить. Э, у нас в компании мы проводим платные тренинги по удаленной работе, и мы вдруг заметили, что люди начали о нас говорить. Они начали рассказывать о том, какие у нас классные тренинги, и начали делиться отзывами и так далее. Это хороший момент. Хороший фрилансер всегда будет оставлять хорошее впечатление о себе и делать так по максимуму, чтобы заказчик, с которым он сработал, начал дальше рассказывать своим друзьям, с каким фрилансером он работает, и чтобы этот заказчик начал вас рекомендовать. Можете ли вы так сделать, чтобы ваш заказчик начал вас рекомендовать? Вот это вам домашнее задание. Подумайте, что вы можете сделать сейчас для текущих заказчиков, которые у вас есть, либо, если у вас этих заказчиков еще нет, то что вы будете делать на будущее? Напишите об этом в комментариях. Напишите, как вы видите свою дальнейшую работу с заказчиками, как вы будете дальше с ними работать, что вы будете для них делать, как это будет выглядеть. Напишите прямо в комментариях, потому что, когда вы просто сейчас об этом подумаете, ничего не изменится. А когда вы начнете это писать хотя бы, то вы все равно в голове своей, вы это утрясете у вас это уложится и если у вас это будет уже в голове то вы будете уже это применять по крайней мере так должно быть если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте «мне нравится» и подписывайтесь на наш канал. На нашем канале вы можете найти еще больше полезностей по удаленной работе по другим дисциплинам. А здесь вы можете посмотреть наше следующее видео, которое есть на нашем канале. Там вы найдете еще больше полезностей по удаленной работе. Прямо сейчас переходите к просмотру следующего видео и не забудьте подписаться. На связи была Марьяна Лобина. Увидимся!